Вот для того чтобы вы понимали, что здесь уклон, я вот с таким ракурсом показываю овраг, видите тут уклон, уклон очень сильный, это я не на земле показываю, вот там где сверху вы видите крышечек торчащий и смотрящий чуть правее это вообще полнейший отвес. Вот сейчас будем отрабатывать как бы бег на рампу. Я покажу, как я это делаю. Вот я разгоняюсь. Толчок. Это был толчок правой ногой. И так получилось. И отрабатываю разную, разные ноги. И правую, и левую. И вот вы, собственно, можете себе точно такой же склон, хоть где почти что. Хоть в Москве найти, там, например, есть Кроватские холмы. Хоть в области таких врагов. в лесах хватает и редко навещать, и тренироваться. А это мои любимые ложечки. Они уже сегодня немножко поработали, я отыграл концертик маленький друзьям.